Друзья, привет! Распределила детей по группам, завезла их только что в детский сад, каждый пошел в своем направлении. Мальчики поднимаются на второй этаж, а я на первом этаже, у них первая дверь прям, чтобы далеко не идти. Он сегодня побежал за мальчишками по ступенькам, я говорю, Ян, ты не туда спускайся, у тебя другая группа, он все время хочет с Марком и Ринатом. На этой неделе у нас просто огромнейший прогресс. Вообще без всяких сложностей Ян оставался в детском саде. Мы приходили, он сам открывал уже дверь свою группу, послал мне воздушный поцелуй, махал мне ручкой и уже сам шел, расстегивал курточку, в общем уже осознанно, и для меня это такой кайф. Я один раз его оставила дома, он утром проснулся и говорит, я топ топа, тетя дядя не поеду, ну в сад не хочу. Я говорю, ну хорошо, оставайся. Ты дома будешь, да? Ну начала собрать Марка и Рената. Собрались мы выходить, мальчики выходят, он такой, а я? Я говорю, ты же сказал, ты не пойдешь. И у него крик, слезы. И я, и я хочу. Я говорю, так тебя сдевать надо. Я тебя не подготовила ничего. Я говорю, нет, дорогой, оставайся уже дома. Но в следующий раз я уже не поведусь. Вчера забирала ребенка, а мне воспитатель говорит, вы не хотите попробовать его оставить на дневной сон? Я говорю, да, вроде как нет, не планировала. Но сколько мы тут ходим, совсем ничего. Тогда вторая неделя заканчивается. Она говорит, попробуйте, потому что он, ну по ее ощущениям, она говорит, он может уснуть, он нормально абсолютно в этой обстановке себя чувствует, видно, он такой с интересом заглядывал на деток, которые остаются на дневной сон, поэтому говорит, давайте на следующей неделе, ну опять-таки она не настаивает, говорит, по вашему желанию, вы как скажете. В принципе, я задумалась, я думаю для себя, что все же стоит попробовать какой-то один день выбрать, тем более, мне воспитатель сказала, если он не захочет, я в любой момент вам позвоню, вы прийти его заберете, никто насильно его заставляет спать не будет. Поэтому следующая неделя будет такой экспериментальной в этом плане. Ой, ребята, я еще так удивилась. Забираю ребенка, ну Яна, и мне выдает... Такую бумажечку, а здесь четверостишья Яну выучить стих. Я обалдела. Я говорю, да мы как-то вообще-то еле разговариваем только. Не, ну попробуйте, потому что я обязана всем выдать. Я понимаю, что детки не расскажут, ну, большинство. Но попробуйте. Зачитаю. Это на 8 марта. Обещаем маму слухать, вмываться, есть кашку. Будем швидко взрослеть, будет нынко цвести. Ну, сколько нам? Две недели до 8 марта, даже чуть больше, поэтому попробуем. А вдруг? Правильно, надо с чего-то начинать. Мы сейчас в магазине выбираем игрушку для мальчика 6 лет на день рождения. Для меня тут столько открытий. Оказывается, есть вот такие вот ручки интерактивные, которые... 3D-ручка, которая готовит конфеты. Их реально можно, эти конфеты, съедать. Покупаешь такие картриджи, вставляешь. И ручка готовит вот конфетку. Такую. Конфеты съедобные. Потом закончились картриджи, Снова пришел, купил, ставил и снова приготовил конфету. Еще из классных штук роботы, которые выполняют команды твои. Вот как-то понравилось мне. Ну и ход вилс мы смотрим. Слышишь, Серёжа? может какие-то вот такие еще? Не могу посмотреть машину. Так, мы идем еще в Антошку, сейчас зайдем. Там посмотрим. Везде в, принципе, везде, в принципе, одни и те же игрушки, ну, но... плюс-минус. Стройка идет. одного магазина в другой. Тут, благо, дело рядом, магазины находятся. Но зато тут весь нарус. Смотри, желтый. Ну, красная страна для мальчика. Mm. Вот зеленый на красивый. Вот зеленый красивый. Ну. Mm -hmm. Нарусский. О, нормально. Ну, все берем этот и вот эту штуку. Да. Тоже робот. Ну да. Само... Роботы, роботы, тоже не роботы. Теринатос. На Это попроще. Да, теринатос. По да, а нет, тоже симпатичный. Там мы для Ренатика смотрим. У него зуб скоро выпадет поэтому. я должна что-то принести. Ага. От и зеленый, ну синий а -а -а. красивый, да нет, и этот красивый, Ну, это ты уже папа выбирай. Не, ну Лего мне меньше всего нравится. Не, ну Лега, ну, Лега какой-то странный нравится, вообще, да, да откладываем. А вот эти, не знаю какой, ну зеленый нет, да зеленый, зеленый странный какой-то. А ну, вот этот прикольный, Тут это сделал такая штукенция, да, он такой да. чисто технический да. какой-то больше. Да. Угу. Все определили. Сейчас у Звездных войн очень популярны вот такие вот игрушки, но это же космические товарищи, да. Каприхаты. Да, Сделано. Смотрите, как упаковали красиво. Все наконец -то. мы определились. Открывай. Теперь едем за Яном. Янчика забирать. Ой, неудобно. Ну, выходи. Мама. Да. Мама, спать? спать? А кого ты видишь? Привет. Он сейчас жаловаться будет. <laughs> сразу жаловаться. Забирала только что детей Марка и Рената после сна. Ну, забрала их раньше, потому что они сказали, мама, а сырники, мы там их есть не будем, забери. Вот. И мне дали с собой попробовать сырник. Вот я откусила. Думаю, действительно ли они такие невкусные, очень даже вкусные оказывается. Сырники, я сначала подумала с кругой нет, они с морковкой, смотрят как с кругой. ну чего, и со сметанкой. Очень, даже очень. Я ребятам говорю: ну вкусно, что вы мне рассказываете? Ну, реально вкусно. В меру сладкие, приторные, Мягенькие. Но, знаете, я думала, дети мне нравится, потому что муки много бывают, мукой забивают, нет. Чувствуется творог. Они мне еще рассказывали, что у них сырники там на пол тарелки. Нормальные сырники. Я... Ну, может быть, я чуть-чуть меньше делаю. Но детвора дает. А мне очень нравится, смотрите Вкусные Аппетитные сырники Вот так не попробовала бы Ну Хотя, кстати, Сереже тоже не понравилось Странно, а мне нравится Мужская банда против этих сырников а мне... Наглядный пример для детей К чему приводит алкоголь Дядя спит Просто выключила человека так бывает? Мама. Да. да. Дядя. А? Дядя устал и спит, да. Марк, отойди, пожалуйста. Марк, иди сюда, иди ко мне. Мама, когда мы заходили, да, но... Дядя дышит, не переживайте, проверили, все, все нормально. Он просто отдыхает. Он живой, он не упал ничего, ну так мягко прилег отдохнуть. Мама, ну он хоть проснется. Никуда не повезли Никто не захотел его забирать Ни скорая, ни полиция Да, приезжала скорая, полиция посмотрели Прикольно, мы сходили в магазин ТБ, вы сами это все видели. Мы еще оттягивали время, чтобы как можно позже пойти для того, чтобы меньше было людей и, ну, детям было более или менее комфортно в магазине, и нам было комфортно, так легче за детьми следить и конечно, экскурсия была трэш, и я больше вечером в магазин не пойду, потому что мы потом на выходе еще встретили еще один нам в неадекватном состоянии, это, мягко говоря, попался мужчина, который сам с собой разговаривал у детей, также возникло много вопросов, и пока мы ехали домой, нам ехать буквально ну, пару минут, и тоже мы встретили еле стоящего на ногах, тоже молодого, пьяного, который... Но он даже не видел, что он стоит на дороге и едет машина с включенными фарами, которые светят прямо в него. Он просто за такой короткий промежуток времени столько всего интересного. Дети еще долго будут у меня <laughs> спрашивать а почему и что это такое было, потому что вопросов немерено сразу. Вот я сейчас вам расскажу, как было на самом деле. Да, я уже там в магазине сказала, что Скорую вызывали, полиция приезжала. На самом деле никто не приезжал, никуда скорую не вызывали. Но когда только зашли в магазин АТБ, я сразу обратила, что стоит парень, который держится за э, полки. Он стоял, по-моему, либо консервы какие-то выбирал. Ну, Походу, он ничего не выбирал, он просто держался, чтобы не упасть. И я еще так детей говорю: идите ко мне, стойте, будьте рядом со мной, и отвела их от него подальше, потому что они тогда уже начали спрашивать, мама, а что с дядей. Пока мы ходили, ну, прошло, наверное, ну, минут 10-15. Потом мы подошли к кассе, расплатились и уже увидели его лежащим вот за кассовой зоной. Каждый, кто проходил мимо, смотрел, но никто не подходил и не пытался проверить вообще жив он или нет. Просто проходили мимо. Настолько людям уже все равно. И рядом расплачивалась на параллельной кассе за свои продукты женщина, и она спрашивает у продавца и у охранника. Они, кстати, стояли за кассой и наблюдали за всем этим процессом, наблюдали за тем, что человек лежит, и другие люди проходят мимо, не обращая на него внимания. Она говорит, что вы стоите? Вы звонили в полицию, вы звонили в скорую, он вообще жив? Мне говорят, да, жив. Она начала поднимать панику, говорить, что это такое вообще, почему он здесь лежит, вы можете его там в сторону отодвинуть, и жив ли он вообще на что ну, она достаточно так грубо обращалась к охраннику и к продавцу, на что продавец сказала, что да приезжала уже и скорая, и полиция, никто не хочет его забирать. Она приехать не могла, потому что мы были всего лишь 10 минут с того момента, как мы его увидели шатающимся, и ну, за 10 минут вряд ли и скорая приезжала бы, и... Полиция. Я думаю, что для этого магазина, для этого района это очень популярные вещи, потому что рядом очень много строек, очень много строителей, которые после рабочего дня приходят для того, чтобы что-то купить и расслабиться. Особенно их очень много в пятницу вечером. В пятницу вечером это просто... Трэш, поэтому никто никого не вызывал, и скорее всего, что вызывать никто и не собирался, потому что, ну, по сути, вот если приедет скорая, а наш приедет, она его никуда не заберет, ничего с ним не сделает. То же самое и полиция. Полиции такие люди не нужны. Вот и все.